Hello, мои friends, С вами снова Vegas Show. И сегодня мы будем играть в игруху, которую обещал снять на 1 апреля под названием Шрек Супер Суэм. Еще одна детская игра на канале Вегаса. И причем такая неожиданная. Вот так вот она у нас называется. Шрек Супер Суэм. Тут есть одиночная игра. И поэтому я... Предлагаю вам это пройти. Я сразу скажу, что оказывается, тут я сначала пропустил тренировку, начал историю, прошел историю, и тут у нас обучение. Я просто пропустил. И я вставлю сначала обучение после того, как я прошел историю, а потом уже саму историю. История поинтереснее будет. Поэтому значит, посмотрите сначала обучение, а потом уже как Шрек дерется с персоназами Шрека. Тра... Обучение, кстати, есть. Давайте обучение пройдем. Я обучение я забыл пройти. Возьмите эликсир на земле. Ну давай, а что? Можно тебя отдубать сейчас? Для продолжения жми прыжок. Чтобы завершить. Нажмите прыжок, чтобы запрыгнуть на крышу. Про... Обучение после основной игры. Вы представляете? Для два раза жмите прыжок перед приземлением, чтобы запрыгнуть на самую высокую крышу. <связать> <связать> Ладно, пройдем обучение и уже закончим тогда. Почему бы и нет? Прыгни к сине и снова прыгни, чтобы запрыгнуть. О. Понятно. Для продолжения змеи же мы прыгнули. Схватить, бросить, чтобы схватить и принца. Но это все легко и просто. Обучение нафиг. Пошел отсюда. Невидимые стенки набросали, как в этих ваших Соусов Нельзя выбросить. Э -э, никого. С высоты. Да иди отсюда, блин! Щарминг! Вы можете взять и бросать разные предметы, если противник схватит вас, змей право и влево, чтобы вырваться для продолжения. А, используйте атаку, атакуйте, принца, три раза. Блин, не то нажал, ну ладно. Тыщ, тыщ, тыщ. Ага, -а -а -а, я опять раз атаковал. Что-то тут смотрите, какие-то. Шары иногда летают. Супертаку, атакуйте принца три раза. Это на И, на этот, на Ш. Ну, на английскую И. Почти быструю атаку различными комбинациями, просто удары и атаки, чтобы понять. Не торопись, нажми три раза быструю атаку, проведи. О, прикольно. А я не знал, я этим не пользовался. Нужно было сначала обучение пройти, а потом уже... Основную игру, но я, как всегда, тупой И все забыл О! Раз, раз. это Просто зажимаем На О! Русскую И все, много раз тыкаем и все Не торопитесь, нажмите два раза, быстрое, Зачем? Сильно атаку Проведите Так Подожди Подожди Но раз игра раз говорит не торопиться, значит Не будем торопиться Слушай Иди отсюда Принц Чайминг у нас стал просто марионеткой Тупой Тупой марионеткой Раз Раз Два И я. Yeah! Вот так вот Не торопитесь, нажмите подряд быструю Сильную и быструю атаку Проведите о, вот так вот. Надеюсь, я вырежу, как я тупил. Да блин. Вот так тебе подзатыльник нафиг. Принц Чаминг. Я бы хотел, чтобы осел был боксерская груши. Ну ладно. Всех персонажи. Опять продолжение. Нажмите по противников запомни шкалу, когда ваш шкала запомни. Нажмите. Да все, нажал. Бейте ваших соперников. А, ну Свэм, да, я понял. Давай, боксерская груша. Эх, какая знакомая локация. Мы уже на ней были, помните? И вот. И. Вот, наши, <laughs> является нашей смешной атакой. Урок завершен. Продолжить урок. В загрузках в нижних левом... Ой, в загрузке в нижнем левом углу экрана был факт Украины. Зажмите, зажмите, кстати, вот это такой интересный факт. Зажмите суператаку и достигните предела. Ударьте, принцип, максимальной атакой три раза. Змите, зажмите. <связанная> Ой. Вообще! Только. Только сейчас понял, как все это делать. Игра бы легче проходилась. Запомните быструю атаку и с... зажмите или сильную атаку в воздухе. В воздухе, да? А, вот так. А сильную? <смех> Вы когда-нибудь видели, чтобы обучение проходили после игры? А Что? Это, это как я сделал? Это сейчас как сделал? Я, я не понимаю как... Вот так все? Я просто ничего не понимаю, как это сделал что то тренировка вообще ужас, кошмар какой-то полный На тебе за это Разработчик, кто это придумал Чтоб провести воздушную атаку, жми прыжок и направление и жми Быструю атаку, поведите так, провести, Пры прыжок и направление и жми Быструю Это что за вак был? Что? Это было сейчас Почему я ничего не понимаю? Вот это от стенки отскочил. Я, я не понимаю, как это происходит. Просто непонятно тренировка уровня Rise on the From. и схватить, сбросить в воздухе, чтобы провести воздушные атаки. А, ну ладно. Ха. Жми от... быструю атаку. Плюс прыжок одновременно, чтобы атаковать вверх. А. А вот так. Такая непонятная, блин, тренировка. Надо, блин, сжать сначала прыжок, а потом уже это. О, oh, Господи. У нас еще один будет. Блокируйте 5 раз. Три, 4, 5. Слушайте, если вы слома... блокируете слишком долго, ваш блок сломается. Ну да, это понятно. Чтобы блоклоняться, одновременно нажмите блок и направление. Тут все стало понятно. Интересно, а я засунули тренировку в начало видео, а потом уже сюжет будет. и блок, чтобы. Все. Жмите и держите сильную атаку, чтобы изменить. чтобы начать изменение атаки. И блок, чтобы отменить блок. Это вообще непонятно все. Проведите. А подойдите, возьмите, молот. А! Молот! Куда он делся? Быструю атаку. Х! Вот так тебе Жестокий швек! Никогда его таким жестоким не видел. Надень! Надеюсь, хороните используйте, чтобы надевать... снять ваше оружие. Примените. А как? А как? Как это сделать? Как его убрать? А, вот так. На У. Ой, на Г русскую. Блин, так все непонятно тут. Если принц сбить или схватить, он уронит молот. Пошел нафиг. Стресс. Опять он молот отобрал, если чем. Все. Наконец-то. Тренерка завершена. Все. Наконец-то прошли тренировку. И ну, мы пройдем вместе со мной. Так что я Ну, буду по себе нам все рассказывать. Ну тут нету. Тут дети... Дети... А свай... И... Дракона. Капец. Не вдавайтесь в логику. А отлик что происходит? А, здравствуй, Шерек. Я не слышал, как ты зашёл при таком-то крике. Может, зак... Может, закончим? Осёл, сейчас будет последний герой Шервудский лес. Надо услышать этих монстриков спать. Быстро. Ты не пробовал почитать им на ночь. Шерек, ты такой наивный. Как мало ты знаешь о воспитании детей, если думаешь, что этим огнедыщщим монстрам нужны сказки на ночь? Блин, дети с э, своей Шрека. Капец. Yeah, well, да, навичкам right, везет. Drunki. О, хорошо, дронки. Uncle Дядя Шрек сейчас почитает вам сказку. Кто хочет услышать сказку? Поднимите руку. Oh, сказку от Шрека. Oh, Похоже, Shrek. нужно придумывать ее. Well, Может, тогда самим сочиним well, сказку? О, я oh, согласен. Хочешь ждать мое мнение? Ты зря теряешь время. Никто не заснет слушать тупую Стар давным-давно. И тут же заснул. Когда я спасал давным-давно, в далекой стране? <соснан> Ой... Р озвучка оригинальная-то, английская. Говори, озвучка оригинальная-английская. Будем вникать в, в этих титрах. Эй, ты закрой дверь сквозняк, я помню этого циклопа. О, это же кот в сапогах пришел. Как в первой части Сольника. Дай мне стакан молока и печенье. Прянишь пряничный человек, печенье и молоко? Ты убийца! Вот для не пришел. Оставь меня в покое, это касается только меня и моего обеда. Ничего у тебя не выйдет с того момента, как получил значок в этом месте, не едят печенье. Ой, легендарный персонаж Пряня и Кот в сапогах. Чё, сейчас сражение будет? Игра как раз построена на этих сражениях. Ух. Ух, как грозно. Как грубо. Может, поспорим? И сейчас у нас будет сражение. Интересно, за кого я играть буду? Ох ты! Так, я пряня. Управление тут неудобное, я сразу скажу, попробовал в турнире немножко поиграть. И пришлось в ответы есть. Ой, ой, ой. Так, интересно, а кто... А как вообще тут все устроено? На L? На L? Русскую L? Прыгать. Драться на Д русскую Вы видите, какое неудобное управление Самое главное, нельзя изменить в настройках его И поэтому мне, блин, придется <соценно> Играть вот таким вот способом Ой-ой Я стал огнедыщищем <соценно> Я, да, обещал эту игруху пройти на На 1 апреля Вот это вот наступило время А в апреле предыдущего года Я проходил Шрека 2 Uh, блин, вроде недавно было, а уже, блин, капец, целый год прошел. это ужас, это кошмар, и вот, <laughs> решил записать такой трешняк, о, кот в сапогах улетел, смотрите, и, ну, вернулся, ладно, блин, я просто тыкаю на все кнопки, и игра все за меня делает, вы вообще слышали про эту игру, или нет? Шрек суперсвэм. Я от нее узнал благодаря одному видео. Э -э ну ладно, признаешь, у кого как раз его зовут? Он там снимал видео про стришовые игры по Шреку. И там вот как раз эта игруха была. И вот поэтому я решил, что эта игра станет отличным, так сказать, видосиком для 1 апреля. Не знаю, что там другие ютуберы будут снимать, там ух, удаляю канал там, все такое. Ну я и так уже сейчас. Ой, ой, ой! Я поддался на провокации кота в сапогах. Ну-ка, я победил, да? You win. Раздел пройден. А, я же победил, да? Фух, отлично. Прыжок. Прыжок это на L нафиг. Так. Быстрая ничья, первый удар. В смысле? Мега улитка какая-то. Да черт его знает, что это такое? Не знать не хочу. А, это бонус для победы. Что-то тут неудобное управление, говорю, реально. Наряды какие-то получаю. Для кота в сапогах. Следующая глава. Так. Следующий уровень. Это же... рыцари мельчаки в металле. Козлы. Это же Басков, смотрите, там осел. Я чую злодея за милю. Может пожевать жвачку? А я не свадьб, вернее, я ничего не трогал в огороде королевы. Не все вор во рву и не валялся мокрым на королевском диване. Ну ладно, может я сделал что-то не так. Но я же все-таки не принц. И не осел, замолчась. И ты твоя семья. Козёл, точнее, не осел. Никто не смеет трогать мою семью, поцелуй мое копыта. Только сейчас мой труп. Да черты вас Блин, этот принц. Принц Чайминг очень похож на этого Баскова нахрен. Как вижу, Принца Чайминга так сразу баско вспоминается. Даже не знаю почему. И он меня что-то выделывает. Посмотрите, где вы еще могли увидеть, кроме как в этой игре, сражение э, этого осла и Принца Чайминга. Они же в третьей части человека не дрались друг с другом насколько я помню. Еще, блин, пряня против кота в сапогах. Учитывая, что в коте сапогах два пряня сам появился ненадолго. <свист> Давай, оба, бодаемся как бык. <свист> я просто не, не, не понимаю, как я выигрываю. Нас тут еще метают эти. Ну, не зря, не зря же. А сел живет дома у драконихи. Ух. Вторая моя игра по Ш... ой, это, это третья игра про Шреку, в которую я играл. Самую первую, в которую я играл, это Шрек 3 на телефоне кнопочном. Помню. Играл. Я чё, проигрываю, что ли? <реку> а, по Шреку 3. Игра Java Mobile. Я ее оставлял, это. Hey! Вот ссылки в описании под первой серией по Шреку 2. Потом был Шрека 2. О, это у меня какая-то глава Шрека появилась. Я вообще не понимаю, что происходит. Такой трешак творится. Вот отличная игра для 1 апреля. Вы, наверное, не ожидали, что я такой сниму. Я говорил, что я пройду детскую игру на, первое... на 1 апреля. Но не такую, да? Не по Шреку? Вы думаете, что какую-нибудь другую? А вы вообще... Думали, какую я игру на 1 апреля пройду? Как вы думали? О, в лаву улетел, но он вернулся нафиг Как это обычно бывает Вот сейчас он что-то, не атаковал меня И как вообще понять, побеждаю ли я или нет? Это кто кому больше урона нанесет? Ну-ка Ой, ой Я все равно выиграл Прикольно Первый, да. Круто. Так, готов. Все, следуй. Думаю, это игрок мы быстро пройдем, учитывая, что я загрузки вырезаю. Вау, пряня! Я смотрю, ты разбогател. Добро в дом. В кассе Джин Джин Бред. Самый сладкий дом в этом городе. Задал бы я сейчас тряпку этим мафину. Словил он меня с этой канурой. Эй, идиот, я сейчас... Сейчас голову оторву, откуси, как кот. Что ты думаешь о машине? Это сладкая детка. Это же это патриот с GTA 4. Двигатель в кормили, ореховое масло в нем. А посмотри на эти диски. О, мат! Запикали! Моя машина! прошла глазурь на, на торте и все это ударом! Это ты зря сделал! О, нет, джекпот! Йо-йо, я надеюсь, тебе понравилось. Извини, но я возвращаюсь к... ...просмотру <свят> телевизора. Эй, что это было? Оу! Эй! <свят> где здесь вечеринка? Посмотри, что ты сделал с моим домом! Я тебе покавачу Тебя! Это же пряня против гнома! Гном! Как... <свят> <свят> <свят> <свят> пряня против гнома! Просто какой-то трешняк у нас происходит. Пряник против гнома! Где вы еще такой могли увидеть? И почему он утекает постоянно? На тебе по жопе за то, что ворвался на нашу вечеринку! Эта вечеринка только для зрителей Вегаса шоу! А тебя я сюда не звал! У тебя нет доступа к моему каналу! Он, конечно, тут ковачком, колобком качится! Не знаю, выиграю ли я или проиграю? Я вообще просто тупо жму на все возможные кнопки и у меня что то тут да выходит! А еще мы скользим почему-то. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Это не входило в мои планы. Он тоже, блин, И пальцем ломанный. Вы посмотрите на это. Тут, тут, я просто не знаю, как в этом вообще играть. Нормально. Что-то тут постоянно происходит, Рычняк какой-то творится. Гном текает от меня. Нужно было правление удобное сделать в игре и все, но ничего такого нету. Если я проиграю, то будет плохо. Он маску надел эту от зеркала. Это же урон какой-то ему непонятный наношу. Ух, пришел такой влетел в домик пряни, Выставляет себя королем. А Вегас непонятную фигню говорит. опять. Никто не смеет есть пряню, кроме пряни. Yeah. Два раза за пряню играем. Интересно, Жошрек а, Жо Шрек... а с Жо шрека мы вроде будем играть, насколько я по видосу помню. Yeah. Что вообще происходит? Давай. Вообще не понимаю, что происходит, почему я вдруг качусь внезапно. Но-но-но-но-но. No, no, no, no, no. Надеюсь, я ни разу в жизни не проиграю. О, первое место, да? Опять гном разозлюсь, а он на воздухе стоит, если чё. Первый, да, фух. Наряд для пряний получил. <звук> я еще, кстати, загрузки буду обрезать. Look, если что, посмотри, мы у него, мы у закрытого храма мастера кунг-фу. Нееет! No! Кого-то скинули. You know, remember, Небось, был. Что это было? Знаешь, я только что Вспомнишь, что мне надо почистить уши. Я пошел. Стой, как ты можешь сейчас вот так уйти? Ты уже многому научился? Чему? Ну, в целом, да, знаешь. О, как. А приходить драконика, он научился. Простите. Окей, А ты прав, в мастер фу я иду ой я хочу вернуть деньги за уроки по карате. прошу тебя это очень тяжело дальше фу я пришла за моего друга значит обладелся сителем стилем летучим мыши тем не менее я шелтай болтай шансов выжить тебя нет это же шелтай болтай блин я лиц ядце судьбы мне тысяча лет смеется <свист> <свист> <свист> вот, блин. Вот откуда The шалтая <свист> болтая придумали. <свист> Хамти-дамти. <свист> <свист> <свист> <свист> вот откуда шалтай болтай был взят. А я-то думал. Блин, серьезно. А, слушайте, напомните, игра какого года? 2005 -го же вроде. А... Кот в сапогах первый вышел вроде в 2010, да, или 11 тоже. И вот поэтому, блин. Понятно, откуда они придумали дизайн для шалтай болтая потому что тут есть такая игруха, файтинг по шреку. -а. просто драки непонятно у нас происходят. Еще а пытаются блокировать удары, но и правда я не знаю, как это делать. Дэ взять бросить. Еще мечи не знаю, как подобрать. О. Так. Нет, я реально не знаю, как У удары блокировать. О, меч! Он мой! Какими-то как, как... яичными стружками. О, я меч заполучил! Как им драться? О, на И. На! Ну все, я в лидерах. Ты проиграл, шалтай-болтай. Я тебя знаю, ты от меня не скроешься, я... Помните сценку, когда он там говорил, что он следил за котом в сапогах все это время, он там был в костюме кота типа Шолтай болтай Но Поэтому я знаю, что он, это замаскированный он Александр Многие, кстати, думают, что Шолтай болтай умер В конце кота в сапогах но вы вспомните, что в сценке, когда уже перед титрами, он был в конце, в гусином раю, так сказать. На самом деле он живой. Так что не надо грустить. Прикольный персонаж, если честно. Мне нравится, как и весь мультфильм. О, я победил опять. Это слишком легкая игра, несмотря на непонятное управление. Новый наряд для Фионы получил. Судя по обложке, сейчас опять с гномими будем сражаться. Ой, какой графониум... Госль. Goshre... Ой, это уже реально достопримечательность, посмотрите. <му> Кто это? Мартышка? Извини, я хотел сказать. Извини, сэр. Me, Ненавижу спорить, но сейчас 4 часа morning, утра. Up, Говори, Грабчик, hey, я в... увлекаюсь I'm рок н I'm если I'm ты меня понимаешь. Я сказал, нельзя ли потише? С тех пор, как мы пос... ты поселился по соседству, мы ночью не можем спать. Эй, я ничего не могу осудить, только для того, чтобы вы могли поспать. Вам, людоедам, это действительно нужно. Что? Я сказал, очень плохо, что твоя жена не спит, ей нужно поспать. Ну, значит, себе не жить. Я слышал. Может, слышала? Надо научить тебя манерам Позволь я покажу тебе где дверь Сначала голова Я спущу тебя от оттуда Намечается Намечается серьезная драка Мартышка разозлила Квазимота или как его звали Мартышка разозлила Фиону. все ей не жить А вы знаете как, что Фиона у нас хороший боец на в первой части от Отмутузила этих разбойников <смех> У меня напарник появился А вообще я за Шека играю, да? Вроде Давай, давай, бьем его Вот парник, блин Только если Фиону отмутузят, то я Могу проиграть О, Вы все сами видели, Шрек пернул Уникальная суперспособность Но, кстати, я скажу, что это возможно, блин я говорил однажды это, но сейчас скажу, это, возможно, самая последняя детская игра на моем канале, которую я прохожу для канала Вряд ли я буду там историю игрушек 3 проходить. Давай! Опа! <с> Уникальная суператака! Все в шоке. Мы этой мартышки не оставляем никаких шансов. Фиона застыва. Вы видите это? Ладно. Все равно игра очень легкая. Тут нет уровня сложности. На-на-на-на, получай-получай-получай! Шрек тебя отмутузит! Вот люблю, когда Шрек дерется! Вроде мультфильмов он не так часто дрался, вот. В первой части дрался, я помню. Фиона, с тобой все в порядке! Ты какая-то... Блин, застывшая! Тебя заколдовали? Опять Фея Крестная заколдовала ее! Мартышка, не приставай к ней! Я тебе серьезно ценный совет даю! Лучше Фиону не злить! Ладно, Шрек! Давай, мартышка. Не дадим ему использовать супер способность. Вот нафиг варду... ваши. Ой. Вс, он разозлил ее опять. Давайте опять прнем. И еще раз прнем. Просрал. Вот. Не... Нафиг ваши Mortal Kombat, если есть такая игра по. депайтинг по шреку. Я просто в шоке. Так. Вс, опять победа. Опять. Ух, первый, первый, второй, Фионе не дали место, никакое. Точнее, она разделила место, первое место с Шреком. Ух ты, это что за темный рыцарь? Добро пожелать в дом монаха Тука, монаршественного гамбургера. Молись, чтобы артерии не за что-то там странное было. Это какой-то магда. Эй, давай сделай выбор уже, я здесь скоро каменею. Он его разозлил этим. Тише, oh, парень, я говорю на пяти языках, но I этого не понимаю. Хочешь еще раз попробовать? Он сейчас его разозлит. <свак> <objectives> <свак> <плак> <плак> <плак> <плак> ну вс. <плак> Бедные растения. <плак> Закрыто. Ой, он забрал. Мне нравится то, что ты говоришь, даже если я тебя не понимаю. -ка Закажу как для тебя кашу в березовой. <Broadway> <з Logic> <karame> <Cheers> <worm underground> Это было грубо со стороны Пиноккио, Ну что поделать, если этот рыцарь ничего не понимает. Я не сдамся. Я не сдамся. Я проиграл уже два раза. Но в такой детской игре я сдаваться точно не собираюсь. Под эту диснейпскую музыку сдаваться. Не имеет никакого смысла. Он, конечно, блин, меня не, не оставляет никаких шансов. Лучше бы дали за кота в сапогах поиграть. Нафиг тут Пиноккио против такого здоровика воюет. Он меня сейчас уроет. А моя суперспособность заключается в том, чтобы становиться... Удлинять нос и протыкать им врага. Уф, жестокая игра. Запретить нафиг. Ну ладно. Ничего, сдаваться мы не собираемся. Мы одолеем... И, и не такую нечисть мы с вами одолеем Вот бы Когда последнее Ладно, не буду задавать этот вопрос Просто игры по Шреку Наверное, среди всех детских игр Игр по Шреку больше всего Давай, давай Дубай, Дубай, Дубай Не дадим ему использовать эту суперспособность Да блин все-таки Использовал Скотина нахрен мне тоже, если, если что. Давай, проткнем носом. А если мы будем от него убегать? Хаба! Ха! Перекидывание предметами. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Нет, не беги за мной. Песня такая странная. Мы просто тут разносим Бургер Кинг. И все. Вот в чем заключается наше... Наша игра. Опять носом проткнем. Бургер Кинг разнесли. Пошел нафиг отсюда. Я буду в тебя, короче, все бросать. Потому что я уже не знаю, как тебя побеждать. А, нечего больше бросать. Давайте текать от него. А то я опять проиграю. О, я победил! Неужели? С третьей попытки. Все. Раздел пройден. Блин, неуд... Не очень крутой уровень. Один человек мечтал собрать вместе всех лучших поваров в мире. Сожалей улитку, Шрек. <laughs> Спасибо. И устраиваем удивительное состязание. По приветствиям чемпионов. Капитан Крюк, Победитель посуды. Пряня. Мастер кексов. Еще шалтай болтай Участник с высоким уровнем холестерина. шалтай болтай Давай узнаем, какой ингредиент будет сегодня секретным. О, осёл. Эй, у меня нет секретного <смех> ингредиента. Опять хочешь стать ужином. У меня есть отличный рецепт жаркова. Hey, look, I'm Послушай, мой с уже закончился, no, no, no. да? А Сва как в четвертой части Шрека? Шрек навсегда. всегда хотят приготовить нафиг. Блин, да, блин, это капец какой-то, против меня! Три на одного, это совсем нечестно! Ладно, еще раз попробуем. Я не знаю, как победить пятерых на одного. Я уже сколько раз проигрываю. И... Yeah. Ну, черт его знает, я... Смогу ли эту игру вообще пройти или нет? Чё-то они убегают постоянно от меня на этот раз. Блин. Трой на одного. Еще бы пятеро на одного нафиг отправили. Ну, я не знаю, как это пройти нафиг. Умер уже раз сто. Я... Считал, шучу, не считал. О, отлично. Ну давай, давай, давай. Мне просто тупо текают от меня. Ну наконец-то. Мне кажется, надо, блин, просто постоянно ускоряться вот так вот. С использовать типа специальную атаку, пока у меня она недоступна. Брось этот улей. Он мне этот улей опять на голову надел и у меня управление забаговалось. Блин, у меня, у меня управление изменилось. Опять, как в быстрее, если надеть коту на голову мешок. Этот, пакет, точнее. Куда любит вливать. Да, смотрите, реально, я нашел тактику. Если вот так вот постоянно бежать, то враги тебя будут ссаться и бояться. Вот так тебе шелтай-болтай. Вот так тебе, нафиг, пряник. А все победит. Что, чего бы это ему не стоило. Я говорю, я реально невкусный. А все невкусный. Честно говорю. Поэтому его дракониха не стала есть. Вот так нам нафиг Ух Давай-давай-давай Оба-оба Отправляем всех в Нарнию Но на этот раз вроде у меня неплохо пошло Ни один враг пока не заработал этот слэм Ну, слэм я не знаю как переводится Вы можете перевести, если хотите для меня Уф, интересно, что Войни пробудет на 1 апреля записывать Он же тоже хотел какую-то игру записать Блин, это было год назад нафиг, вообще в шоке нафиг, постоянно про это буду you говорить, win! ну все, наконец-то победил, а то, я думал, не пройду уже эту игру. Это уже кот в сапогах рассказывает э, историю драконятам, like no. ну, дракосликом. Покажем на мышление. может это не так уж геройство, но это место наводит на меня страх. Да ладно, кот в сапогах, не бойся. Оу, страшно, страшно. Но Шрек ничего не боится. Эй, трусишка, не говори мне, что тебя испугала старая кукла. Нет, не поделаешь. Ничего не поделаешь больше, но немного не по себе. Ой, это что? Добро пожаловать в лабораторию! Хочешь подарить мне свое тело для науки? Ты сейчас сгоришь в этом огне? Больше ты не сможешь вершить свои дела. Мы три, чемпионы, Мы три чемпиона положим конец своему черному твоему предательству, да? Оу ущит! Марионетка дьявола! Плохой котик! Каждый кот мечтает почистить, поточить ногти. You're Берегите, злодеи! Оу, щит! Против <связывается> меня три марионетки будет сражаться! Подмена не произошла! <связывается> Но это не Фиона и не Шрек, это Марионетки гадкие Беги, беги, бежим Бросаем всех Я просто не знаю как побеждать Вообще не знаю Это капец какой-то На пошел нафиг Сколько раз уже я тут умер На, пошел отсюда, пошел отсюда Бегите от разъяренного кота я, разре... я... разъярённый кот. Вам реально лучше не стоит связываться со мной. Вы даже не знаете, что я там как сражался, кот в сапогах во второй части. Блин. А кто-нибудь уже посмотрел вторую часть или нет еще? Если вы нет, то вы много теряете, друзья, потому что она реально прикольная. Много упускаете в своей жизни. Это же шрек. А, вам надо смотреть. О! Давай опять. Способности спрутить куда-то я ее, куда-то я их в странное место отправил, небось. А, а? марионетка Шрека пердит, вы видите теперь, видели теперь все. На, на, тут тактика подойдет, чтобы бросаться врагами. О, Шрек взял пушку, он представляет себя серьезным Сэмом, охренеть! Шрек, ты что, серьезный Сэм у нас стал? Шрек с пушкой, как из серьезного Сэма? Шрек, что с тобой? Ты не перепутал игры, случайно? Ну блин, к... точнее какой то Шрек? Это марионетка сраная. Подделка Шрека. Мы подделок Шреков не... Не одобряем. Ну, давай, давай, давай. Бросайся. Так. Опять. На! Надеюсь, никто из врагов не сможет активировать этот свэм. Время уже подошло почти к концу. Хватит пердеть. Че, я победил? О, наконец-то! Ой! Этот, конечно, уровень дебильный, если честно. Какой-то. Сюжет окончен? Что? Все, что ли? А ч так быстро? Мы прошли игру с вами. Там турниры есть, но мы их про. Проходить не будем. В этих сказках все неправильно, осел Ты сделал из меня велика на людоеда Э, ну что твой за твой размер? Как ты не единственный сочинитель. Не смотри на меня, все, что я рассказал, правда. Опа, осторожно! Так можно кого-нибудь и ослепить. Дорогие друзья, зачем нам ссориться? Может, просто повадим? ха ха Кто-нибудь выкините этого тупого кота! Смотри! Дракони уснули. Ой, дракон -стрики. И когда все вышли из комнаты, дроники не проснулись. И сладко спали. Помолчи иначе я тебя на следующей неделе убью. Опять проснулись. Капец, странная игруха. Но мне понравилось, понравилось. Все, сюжет пройден, друзья. Пишите, как вам игра на 1 апреля. Больше детских игр не будет. Хотя посмотрим. Ну, наверное, не будет уже. Все прошить, что хотел. Всем огромное. Ну. Но... Так, а еще тут есть ваши трофеи. Что это значит? Так, ваши трофеи. Хоп -хоп. И что тут? Давайте посмотрим. И уже закончим на этом серию. Что это? Вы полностью прошли тренировку. А! Не, не нужен это, это трофей, награды. Супер атака вернуться. Какая-то техасская музыка играет. Это что? Вы благодарить больным, которые сделали эту игру в смысле больным? Типа тут над игрой еще работали инвалиды какие-то? Ладно, знать не хочу, если честно. Ну все, а чё, подарка за прохождение игры не будет? Ну ладно, это, типа, не очень интересно. Поэтому мы выходим с вами. Сюда. Ну все, друзья. Мы прошли с вами эту игруху. Пишите, как вам игра. <с> Мне понравилось, но на один раз больше. Не знаю, что. На следующий год, на 1 апреля, наверное, будет обычное видео какое-нибудь. Но детских игр тоже уже не будет. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Кстати, проверьте, сзади ваши коленки, они у вас белые. Всем удачи, всем пока.